Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон. Счастливого понедельника. Сам Зеленский очень темная сила. Это очевидно, если понаблюдать за ним. Это ни с чем не спутаешь. Кто бы этого не видел. Этот человек разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране и арестовал монахини и священников. Он, он герой, утверждают наши лидеры, от Чака Шумера до Митча Канела. Но Зеленский не герой. Он орудие тотального уничтожения. Это не защита его врагов, это просто правда. И может быть именно поэтому Джо Байдена так тянет к нему. Байден сегодня приземлился в Киеве, чтобы продвинуть еще одну мировую войну. Смотрите. Обратите внимание на сирены воздушной тревоги на заднем плане. Странно то, что сегодня утром в Киеве, похоже, не было никаких воздушных налетов. Мы проверили. Просто прозвучали сирены воздушной тревоги как раз в тот момент, когда Джо Байден появился для фотосессии. Даже репортеры CNN на местах в Киеве знают, что они находятся в городе последние пять дней и не слышали никаких бомб, ракетных ударов или сирен до того момента, как Байден вышел к камерам. Я нахожусь здесь уже пять дней, я не слышал никаких взрывов, я не слышал никаких воздушных сирен примерно полчаса назад, как раз тогда, когда президент Байден был в центре Киева. Верно. Итак, вот вам сирена воздушной тревоги Потемкин, как раз то, что требуется в этой самой тщательно продуманной, самой абсолютно нечестной войне в истории, самой фальшивой войне. И смысл, конечно же, в том, чтобы продать американцам еще 500 миллионов долларов налогов для Украины, для правительства Зеленского. Посмотрите на это. Мы выделили почти 700 танков и тысячи единиц бронетехники, одну артиллерийскую систему, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов. Более 50 современных ракетных систем, систем противокорабельной и противовоздушной обороны, все это защищает вас, чтобы защитить Украину. И это не считая остальных полумиллиарда долларов, которые мы объявляем вместе с вами сегодня и завтра, и которые поступят в вашу пользу. И это только Соединенные Штаты в этой статье. Кто-нибудь может видеть насколько это мрачно и безумно? Действительно безумно. Да, многие американцы могут видеть насколько это мрачно и безумно. Посмотрите на цифры. Сколько американцев поддерживают эту войну за демократию? Эту войну за демократию, за которую американцы по какой-то причине не могут проголосовать? Почему бы нам не провести национальный референдум по всему этому? Пока мы выравниваем страну во имя демократии, было бы неплохо попробовать демократию здесь, но нет. Все это, это так гротескно. Дэк? Люди часто говорили Дэк? вам, что Дональд, Дональд Трамп глуп. Помните это? Он идиот. Мы не собираемся и сидеть и здесь и говорить вам, и что это была умная идея, передать Белый дом Джареду Кушнеру. Это не так. Но, но это также true, правда, если быть честным. И мы должны быть Дональд честными. Трамп что у Дональда Трампа были гораздо более мудрые, мудрые представления об американской внешней политике, чем у любого лидера, по крайней мере, за последнее поколение. И он сделал это без чьей-либо помощи. Никто из его советников не хотел выслушивать его взгляды на внешнюю политику. На самом деле они отчаянно хотели, чтобы Трамп замолчал, но Трамп этого не сделал. В чем смысл НАТО? Он спросил, asked, спустя почти 30 лет после распада Советского Союза, Союза. Никто в Вашингтоне не мог ему ответить. Заткнитесь, расист", расист! Они ответили. Но Трамп, Трамп просто продолжал действовать Trump в своей козырной манере. We Почему мы должны воевать с Россией? Он, Он задавался вопросом, не будет Russia, ли превращение России в нашего врага, загнать Путина в объятия Китая и создать самый мощный и опасный антиамериканский блок в истории? Никто не потрудился ему ответить. На самом деле за грех спрашивать. Они назвали его предателем своей страны. Они объявили ему за это импичмент, а потом начали войну с Путиным. Но, оглядываясь назад, Трамп задал глубоко патриотический вопрос. Если Россия когда-нибудь объединит усилия с Китаем, американской глобальной гегемонии, ее могущество мгновенно придет конец. У вас была бы самая большая в мире территория суши и самые большие запасы природного газа в союзе с самым большим населением в мире и крупнейшей экономикой в мире. Таким образом, российско-китайский доступ был бы не просто более мощным, чем у Соединенных Штатов, но и намного более мощным. У него были бы масштабы, позволяющие контролировать большую часть мировой экономики, торговые пути и сырье. Он мог бы проецировать военную силу, которую, если отбросить позерство, мы на самом деле не в силу. Остановить. Если бы Россия и Китай когда-нибудь объединились, это был бы совершенно новый мир, и Соединенные Штаты значительно уменьшились бы. Большинство американцев согласны с тем, что это было бы плохо. Сейчас, как очень ясно предсказал Дональд Трамп, это происходит. Благодаря безрассудному и саморазрушительному ответу Джо Байдена на вторжение в Украину год назад на этой неделе экономики России и Китая переплетены. Китайские расходы на российские товары выросли более чем на 60 процентов. Китай сейчас импортирует из России больше угля, чем запасы последние пять лет. Китайские поставки в Россию тем временем выросли почти на 30%. Такие компании как Ford и Тойота ушли из России. Они должны были это сделать, помните об этом. Так что же произошло дальше? Вмешались китайские автопроизводители. Китайские автопроизводители когда-то производили менее 10% всех автомобилей, купленных в России. Сейчас Китай производит третью часть из них. Вы можете видеть, к чему это ведет. То же самое произошло со смартфонами и бесчисленным множеством других потребительских товаров. Неудивительно, что китайский юань приходит на смену доллару в Москве. Китайскую валюту сейчас приходится полностью 1,5 всех сделок на московской фондовой бирже. Это больше, чем менее, чем на 1% в прошлом году. Так что это глубокие и растущие экономические связи, и они носят формальный характер. Однако особенность экономических связей в том, что они неумолимо ведут к военным связям. Поэтому вас не должно удивлять, что Китай активно помогает России в войне против НАТО, которую мы ведем. Другими словами, страна, у которой больше кораблей, чем у любого военно-морского флота в мире, объединилась со страной, у которой больше МБР с ядерным вооружением, чем у любой страны в мире, чтобы сражаться с нами через доверенных лиц в Украине. Это страшно. И дело в том, что все участники, похоже, знают, что это страшно и насколько это страшно. Наши лидеры понимают, что их стремление к тотальной войне с Путиным, в которой нет необходимости, может привести к разрушению Запада. Они это знают, но все равно делают это. Сегодня в интервью немецкой газете президент Украины Зеленский небрежно упомянул, что, кстати, весь мир скоро может сгореть в огне. Цитирую, если Китай объединится с Россией, начнется мировая война. Будет ли мировая война, если Китай объединится с Россией? Кто мог бы спокойно сказать что-то подобное? Поскольку, как мы только что вам сказали, Китай поддерживает Россию. Это уже произошло. Это не домыслы, это факт. И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного, главное, чтобы мы захватили Крым. Это очень мрачный образ мыслей. Это действительно не поддается воображению. Но представьте, что Imagine, вы наблюдаете за всем этим зрелищем из своего дома в Восточной Палестине, штат Агая. Дома, в котором все еще воняет химикатами, химикатами, которые вы не можете идентифицировать. Итак, здесь у вас есть президент Соединенных Штатов, лично посещающий коррумпированного иностранного автократа, чтобы объявить о том, что еще полмиллиарда долларов ваших налоговых поступлений пойдут в Украину. Тем временем вы, застрявшие в какой-то затерянной и забытой части Агая, штата, который помог построить эту страну, над вашим городом нависла грибовидная овоща. Животные умирают, вода светится. И все же уже более двух недель после того, как все это началось со знаменитого крушения поезда, Фима и администрация Байдена отказываются оказывать вам какую-либо финансовую помощь. Восточную Палестину до сих пор даже не посетил символический визит символического министра транспорта Джо Байдена, мэра Пита. И по прошествии двух недель люди объявили, что Восточная Палестина начинает это замечать. Наблюдайте. Каков федеральный ответ? Белый дом находится под огнем критики за свою реакцию на крушение поезда в Восточной Палестине. Если бы это было в Вашингтоне, округ Колумбия, все было бы приведено в порядок и о нем позаботились. У меня были сильные головные боли с тех пор, как это началось, и местные жители говорят, что ощущают воздействие токсичных химических веществ. Жительница Восточной Палестины Мелисса Блейк говорит, что через два дня после крушения токсичного поезда врачи диагностировали у нее острый бронхит от химических порог. «Мне трудно дышать». Меня всегда сдавливаешь грусть, как в гробу. Мне 53 года. У меня было две главные боли в моей жизни. И я чувствую себя так, как будто у меня была одна главная боль каждый день после контролируемого ожога. Мои дети никогда больше не пойдут играть на наш задний <звы> двор, и мне очень грустно. Теперь в моих глазах для них никогда не будет безопасно. Сегодня такие семьи, как Бюэллис, выстроились в очередь за чеком в 1 доллар ноль на человека. Достаточно ли одного доллара ноль? Скорее всего, нет. Честно говоря, скорее всего, нет. Бет Мёрфи не верит официальным лицам, которые говорят, что нет никаких сохраняющихся рисков для здоровья. Я должен переехать, Because потому что находиться здесь небезопасно. No Мы ни за что не будем в безопасности. Но это никого не волнует, и они знают это в Восточной Палестине. Но контрасты становятся слишком резкими и очевидными. Американская граница по сравнению с украинской границей. Одно не имеет никакого значения, на самом деле это Россия. Другое настолько важно, что мы рискнем ядерной войной, чтобы защитить его. Помощь Зеленскому не аудированная, Бог знает куда она идет, похоже никого это не волнует. И помощь Восточной Палестине. Мы просто не можем себе этого позволить. К сожалению, люди не украинцы, поэтому Джо Байден недостаточно заинтересован к сожалению, никто в Восточной Палестине не додумался платить сыну Джо Байдена 80 тысяч долларов в месяц. Если бы кто-то сделал это, у кого-то хватило мудрости расплатиться с семьей Байденов 8 лет назад, все было бы по-другому. Вот как Джо Байден мог бы поговорить с ними сейчас. Она доставит столь необходимую гуманитарную помощь, а также продовольствие, воду, медикаменты, жилье и другую помощь украинцам, перемещенным в результате войны с Россией. И окажет помощь тем, кто ищет убежище в других странах из Украины. Это также поможет открыться школам и больницам. Это позволит выплачивать пенсии и социальную поддержку украинскому народу, чтобы у них было что-то, что-то в кармане. Так что не все, что проходит через Конгресс, имеет равное значение. Большинство законодательных актов в Конгрессе ничего не значат в долгосрочной перспективе. Ядерная война означает все в долгосрочной перспективе. Так в чем же вопрос, по которому обе стороны похожи едины? О, вопрос, который имеет значение. Итак, оппозиционной партии нет. Обе стороны похуже согласны с тем, что администрация, которая сбила метеозонды ракетами с нулевым тепловым наведением стоимостью 400 долларов, способна справиться с невероятно сложным конфликтом в Восточной Европе, где ставки высоки. Нет проблем. Мы справимся с этим. Все, кто в этом замешан, это Уинстон Черчилль. Никто на стороне республиканцев, похоже, не возмущен на уровне интуиции тем, что президент Соединенных Штатов лично посещает автократа в спортивном костюме в Киеве, в то время как он игнорирует воздействие токсичных химических веществ, которые мы не можем идентифицировать на тысячи американских граждан. Итак, у республиканцев в Сенате есть лидер. Вас может заинтересовать то, что он считает важным. Вот он. Я попытаюсь помочь объяснить американскому народу, что победа над русскими на Украине – это единственное самое важное событие, происходящее в мире прямо сейчас. Это сэкономит нам огромную сумму денег в будущем, если украинцы добьются успеха. Они не просят никого из нашего персонала, они просят нас о финансовой помощи. Так что дело в том, что это не риторика. Мич Маконелл верит в то, что он только что сказал. «Я помогу объяснить. Вы не могли бы помочь объяснить, как добраться отсюда до ближайшей заправки». Вы не в состоянии объяснить, и вы далеко не в состоянии возглавить оппозицию в Сенате Соединенных Штатов. Но по какой-то причине Маконеллу и многим другим лидерам республиканцев и ведущим ток-шоу полностью промыли мозги идеи о том, что Соединенные Штаты выиграют от войны с Россией. Теперь, когда Россия объединила усилия с Китаем, чтобы создать блок против Соединенных Штатов, который мы не можем победить, который будет контролировать, возможно, большую часть мира. Правда? И вы это сделали кстати. «Вы смеялись над Трампом, и вот мы стоим перед концом контроля над большей частью мира, потому что вы так неразумно управляли властью, которую наследовали». Каков теперь ваш ответ, Мич Маконил? «Добро пожаловать на это шоу в любое время, чтобы объяснить». Челси Габбард, бывший член Конгресса, бывший кандидат в президенты и один из очень немногих людей в мире, кто выступил по телевидению после этого вторжения год назад, и сказал, «Это может стать действительно опасным». Вы были правы. И теперь, когда Китай сотрудничает с Россией, и эффективно поддерживает российские военные усилия против нас, это кажется важным поворотным моментом. Вы слышали это от самого Зеленского, который говорил о последствиях Третьей мировой войны. Дело в том, что он очень ясно дал понять, что, по его мнению, мы уже находимся именно там, что мы находимся в Третьей мировой войне. Украина — это наконечник копья, и именно так он оправдывает требования, выдвигая требования к Соединенным Штатам и всем этим странам НАТО — снабдить его всем оружием, самолетами и танками, которые должны быть у Соединенных Штатов и НАТО, чтобы вести эту войну, в которой мы участвуем против России. Он делает все, что в его силах, чтобы втянуть нас и НАТО в эту войну, непосредственно в конфликт с Россией. Вы помните, когда их украинская система противоракетной обороны, к сожалению, имела ракету, которая попала в Польшу и убила двух мирных жителей на ферме. Что сказал Зелинский? Его самая первая вещь, первый человек на камеру, говорящий, эй, это прямая атака на союзника по НАТО. США и НАТО, вы должны пойти и напасть. Вы должны пойти и напасть на Россию. Мне страшно так. Слышать таких людей, как Зелинский Слышать, как демократы и республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов И представители администрации Байдена, так спокойно и с невозмутимым лицом, говорят о Третьей мировой войне Как бы она была выиграна? Как бы мы отреагировали на применение тактического ядерного оружия? Каковы наши варианты действий на этом поле боя? Забывая о том, что сказал Рональд Рейган Когда сказал, что ядерную войну нельзя выиграть и поэтому никогда не следует вести это Третья мировая война, этот путь, по которому мы идем, если мы не изменим курс, это приведет к ядерной войне. Все страны мира, обладающие ядерным оружием, находятся на этом пути к лобовому столкновению. Могу я задать вам действительно быстрый вопрос? Итак, Зеленский, которого я думаю эта страна переносила с большим терпением на самом деле в течение последнего года, неоднократно говорил, у меня пограничный спор с моим соседом России, вы живете за тысячи миль отсюда, вы не связаны друг с другом, но из-за этого пограничного спора во время их вторжения в восточную половину моей страны, вся ваша семья может погибнуть, и я не против этого. Почему американцы не восстают как один и не говорят, вы предполагаете, что это нормально, что моя семья умирает? Нет, это не нормально. Сойдите со сцены. Почему мы с этим миримся? Честно говоря. Вы посмотрите на ложь, которую американскому народу говорят президент Байден, Митч МакКоннел, эти поджигатели войны в обеих партиях, продающие эту ложь о том, что речь идет о защите свободы и демократии. И как он сказал, нет большей угрозы для этой демократии, чем эта борьба. С этой войной против россии именно они подрывают нашу демократию это те кто отказывает американскому народу в нашем конституционном праве решать вступать нам в войну или нет. Это оскорбление Конституции каждого американца, и мы все должны поднимать шум по этому поводу, потому что на карту поставлено наше будущее, будущее всего мира. Я согласен. Сколько же мы, люди, курим? Это реальная проблема. Это одна из фальшивых проблем, которые мы решаем. Нет более реальной проблемы, чем это. Я согласен. Я согласен. Тулси Габбард, большое спасибо, что присоединились к нам. Спасибо. За то, что сохранили вашу храбрость. Оливер Коконхоур живет в Восточной Палестине, штат Агая, и это важный момент в его жизни. Его не Невеста только вчера родила их ребенка, но они не могут использовать воду для ее детского питания, потому что это яд, это слишком опасно. К счастью, одна из наших гостей из Восточной Палестины на прошлой неделе, Кортни Миллер, помогла нам. Миллер доставил воду в бутылках жителям, в том числе Оливеру и его семье. Оливер Кукинауэр сейчас присоединяется к нам. Оливер, прежде всего, поздравляю вас с вступлением в мир новой жизни. Но если вы не можете кормить ребенка детской смесью, приготовленной на воде, то разве это по определению не катастрофа? Хорошо, Такер, спасибо вам. И да, нас очень беспокоит то, что мы не можем использовать воду из-под крана, воду в нашем собственном доме для приготовления детской смеси и кормления нашего ребенка. На что это похоже? Мы там не были, мне стыдно признаться, но все, кого я знаю, кто там был, с кем разговаривал, сказали, что запах все еще присутствует, химический запах. Кто-нибудь объяснил вам, что это за запах и каковы его последствия для вас? Запах все еще сохраняется. Вы улавливаете его по кусочкам. Нам толком не объяснили, что это такое или какие-либо побочные эффекты? Мы все еще остаемся более или менее в неведении. Поэтому мы слышим сообщения, и мы не знаем, правдивы они или нет, о том, что общественность на самом деле не знает, какие химические вещества были разлиты, когда этот поезд сошел с рельсов. Как вы думаете, поскольку вы страдаете от прямых последствий этого крушения, знаете ли вы, каким химическим веществам вы подвергаетесь? Не на 100%. Вы знаете, манифест был опубликован, и мы можем это видеть, но мы не знаем наверняка, что там находится. Да, я случайно заметил, читая манифест, что некоторые пункты были немного неспецифичными, например, совершенно неспецифичными. Оливер Коконат, я ценю то, что вы пришли сегодня вечером и желаю удачи во всем, что вас ждет. Бог свидетель. Спасибо вам, Такер. Итак, вот уже более двух лет мы жалуемся и мы считаем, что это оправдано на тот факт, что Конгресс США провел тысячи, десятки тысяч часов видеосъемки с камер наблюдения с близкого расстояния от общественности. Они не публиковали ничего из этого с 6 января. А 6 января, конечно же, является преобразующим событием в этой стране. Оно было использовано для изменения страны. Таким образом, у нас есть около 44 часов. И нам, возможно, вы читали это сегодня, был предоставлен доступ к этому. И мы считаем, что доступ не ограничен. Мы считаем, что обеспечили себе право видеть все, что мы хотим видеть. Так что мы пробыли там около недели. Наши продюсеры, некоторые из наших самых умных продюсеров были там. Смотрели на этот материал и пытались понять, что это значит и как это противоречит или нет истории, которую нам рассказывают уже более двух лет. Мы уже думаем, что в некотором роде это действительно противоречит этой истории. И поэтому мы собираемся потратить остаток этой недели на то, чтобы взглянуть на нее, оценить ее настолько честно, насколько это возможно. И мы собираемся представить вам то, что найдем на следующей неделе. Один из великих детских авторов, и не только для детей, автор, который настолько гениален, что, став взрослым, вы можете читать его книги и наслаждаться ими, был испорчен и подвергнут цензуре сталинистами, которые сейчас контролируют издательство. Впереди шокирующая история. Плюс Дон Лемон, который на протяжении стольких лет доставлял нам огромное удовольствие и утешение. Мир не может рушиться. Дон Лемон, который был там, чтобы дать пощечину пропал без вести. В кабельной новостной сети нет Дона Лимона. Что это такое? Мы сразу же получим обновленную информацию. Ральд Даль прожил необыкновенную жизнь на всех уровнях. Он был ассом истребителем во время Второй мировой войны, тяжело ранен. Он стал одним из величайших авторов века. Если вы еще не читали его автобиографию, состоящую из двух частей, это действительно одна из лучших вещей на английском языке. Особенно известны его детские рассказы «Фантастический мистер Фукс», «Джеймс и гигантский персик», и так далее, и так далее. И его рассказы, кстати, лучше всех этих, и они определенно для взрослых. Но сейчас, поскольку мы вступили в северокорейскую фазу революции, работы Роальда далее искажаются упырями, отвечающими за публикацию. У Трейса Галлахера и Фокс сегодня вечером есть для нас эта история. Привет, Трейс. Привет, Тайкер. Они редактируют книги Ролла Дали не потому, что их сочли защитными, заметьте. Они вырезают слова, потому что они потенциально оскорбительны. Конечно, весь смысл книг состоял в том, чтобы развлечь и просветить детей о потенциальном рис слишком большого количества шоколада и слишком большого просмотра телевизора. Но теперь, похоже, меры Джеймса и гигантского персика, Чарли и шоколадной фабрики, были нарисованы аэрографом. Например, слова «белые от страха» и «черные плащи». Плащи больше неприемлемы. Пумпа лумпы больше не маленькие человечки, они маленькие люди. А Агастис Глуб больше не невероятно толстый, он просто огромный. Хотя, если посмотреть киноверсию, Агастис выглядит довольно чудовищно толстым. Смотрите. Дедушка, посмотрите на Августа. Не волнуйтесь, ему вообще нельзя пить. Возлюбленная Августа приберегает нашу комнату на потом. О, Агастис, пожалуйста, не делайте этого. К моему шоколаду никогда не должны прикасаться человеческие руки. Не делайте этого, не делайте этого. Вы загрязняете всю мою реку. Пожалуйста, я умоляю вас, Агастис. Я мальчик. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак относится к числу тех, кто считает, что мы не должны цитировать, заглатывать фан словами. А автор Саман Ружди согласен, что все зашло слишком далеко. И Ружди знал бы, что он стал мишенью для окончательной цензуры, когда иранский Айатала назвал его книгу «Сатанинские стихи» богохульной и приговорил его к смерти, издав фетву. Хотя в этом мире, возможно, фетва является оскорбительной, и ее следует называть тощей. Вау! Хорошо. Это слишком хорошо. It. Есть there's причина, по которой люди смотрят Трейса Галлахера в полночь на канале Fox. Трейс Галлахер, and... большое вам спасибо. Так что мы никому so, не желаем зла на самом деле в телевизионном бизнесе, таком нестабильном бизнесе, вы никогда вы не захотите болеть за чье то увольнение. Но трудно не заметить, что на CNN много травмы. Первая, их главная звезда в прайм-тайм, Крис Куома был уволен именно по этой причине. Затем CNN Plus взорвался, что обошлось компанией в сотни миллионов. А затем Брайана Стилтера уволили когда-нибудь и было повод для празднования увольнения, то это было бы его увольнение, но даже бы не праздновали. А теперь, чтобы испортить <связан> нам день, похоже, мистер. Дон Лемон, источник бесконечных развлечений для нас на протяжении многих-многих лет, вышел из строя. Он совершил ошибку, сказав, что женщины старше 50 лет не в расцвете сил. О да, у них тоже могут быть дети. И так, даже не принимая чью-либо сторону в этих дебатах и не воспринимая их слишком буквально, суть в том, что, похоже, для Дона Лемона все кончено. Сегодня его не было в эфире, а это плохо, если вы телеведущий. Вот как его соведущий объяснил, почему его там не было. Президент Байден совершает неожиданный визит в Украину. Я по Я здесь, в Нью-Йорке с Сарой. Кейтлин Коллинз живет в Варшаве, Польша, где президент вскоре прибудет. Удона выходной. Не в обиду дамам I mean, на съемочной площадке, no, no но давайте оцеников, будем но честны, we... будем ли мы как-то скучать по Дона Лимону, если его уволят? Да, немного. Стив Кракао освещает телевидение уже давно и очень хорошо. И, честно говоря, он автор книги «Непокрытая». Он присоединяется к нам и говорит «Эй, Стив, так что же происходит?» И опять же, мы ни в коем случае не злорадствуем, но я знаю, что вы знали бы ответ. Что там происходит? Похоже, это место вот-вот рухнет. Да, Такер, я был коллегой Дона Лимона, как вы говорите, не так давно, меньше десяти лет назад. И похоже, что в сети произошел настоящий фундаментальный сдвиг. И это началось всего через 3 или 4 года после того, как я ушел в эпоху Трампа. Я думаю, что это один из самых ярких примеров того, как в эпоху Трампа СМИ действительно просто сошли с рельсов. Я пишу об этом, целую главу, посвященную этому, не только моему опыту, но и опыту других людей, которые работали в сети, и тому, что там произошло. А теперь у вас есть Дон. Дон был одной из звезд у эпохи CNN. Он был крупным ведущим Prime Time. Сейчас он уже переведен на Шоу. И это своего рода пережиток старой администрации, пытающейся выкопаться из него. Дон был большой звездой. Он был кем-то вроде влиятельного человека. Это действительно одна из больших проблем СМИ в целом прямо сейчас. Дон как бы купился на собственную шумиху. И я думаю, что когда он сделал этот комментарий о Нике Хейле, он думал, что критикует республиканцев. Он думал, что критикует кого-то, кого вам разрешено критиковать. Когда на самом деле он не понимал, что критикует в основном всех женщин. И теперь все его коллеги злятся на него. Поэтому я думаю, что это большая проблема, выкапывать себя из этой ямы, в которую они сами себя загнали, из-за множества факторов, которые произошли всего несколько лет назад при администрации Трампа. Дон Ламонт I mean, тупой Don't и немного сумасшедший, но он всегда им был, и в этом есть что-то привлекательное. Sort of Итак, Итак, если вы показываете по телевизору кого-то тупого и немного insane, сумасшедшего, вы ожидаете, dumb, что он скажет глупые и немного сумасшедшие and, like, вещи и скажет «это весело». В чем именно заключалось that? его преступление? Да, я действительно задаюсь вопросом, могли ли в прежние времена, о которых мы опять же говорим, несколько лет назад, когда дела у Дона Лимона шли намного лучше, как вы говорите, такого рода вещи могли быть скрыты под ковром. Давайте просто сложим то, что он сказал. Совсем всем тем, что он сказал о Дональде Трампе или других людях в администрации. Это даже близко не то. Но я действительно думаю, что появился новый мандат, и Дон сейчас как бы в немилости, потому что на самом деле это не то направление, в котором работает сеть. Мы видели в эпоху Трампа, и с тех пор наблюдаем полное отсутствие самоанализа. Я разбираюсь в этом и раскрыл практически каждую историю. Но они совершают ошибки, не извиняются, а доверие к средствам массовой информации становится все ниже и ниже. И, очевидно, CNN пытается выкрутиться. Им нужно повысить свои рейтинги. Прямо сейчас, Сейчас это как бы в моде. Это, это может стать жертвой. Да. Ники Хейли, сумасшедшая неоконсерваторша, и вам не разрешается критиковать их, я заметил. Так что это тоже может сыграть свою роль. Стив Крейкер, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Итак, крушение поезда, о котором мы говорим уже две недели, ужасно, но если вы обращаете хоть какое-то внимание, то, возможно, заметили, что это одна из многих экологических катастроф, которые, похоже, происходят по всей территории Соединенных Штатов. А это что такое? Вы же не участник загадков. Нет, это совершенно реально. И мы приведем вам больше примеров после перерыва. Итак, этот поезд сошел с рельсов в Восточной Палестине, штат Гая на границе с Пенсильванией пару недель назад, и администрация Байдена отреагировала на это и нагребовидное облако, возникшее в результате того, что чиновники подошли об сказав, что успокойтесь, такого рода экологические катастрофы случаются постоянно. Министр транспорта Мэр Пит сказал нам, что у нас происходит тысячи сходов поездов с рельсов в год. Не волнуйтесь. Это не совсем обнадеживает, exactly но, по крайней sure. мере, с тех пор, как Байден стал президентом, это похоже на true. правду. Подобные вещи происходят часто. Это не ваше воображение. Только сегодня в Битфорде, штат Огайо, произошел массовый несчастный случай после взрыва завода по производству металла. Это примерно в часе езды от Восточной Палестины сообщалось о многочисленных жертвах, получивших ожоги. Что это было? Мы не знаем. Тем временем в Дорале штат Флорида жителям было приказано укрываться на месте более недели после того, как цитата, Завод по производству возобновляемых источников энергии загорелся 12 февраля. Согласно ПАП, качество воздуха достигло нездорового уровня после начала пожара. Местные парки и школы закрыты. Жителям по-прежнему говорят закрыть окна и включить кондиционеры. Это все еще руководство местных чиновников сегодня вечером после того, как аварийные работники снесли то, что осталось от завода по производству возобновляемой энергии. Жители округа Циол, штат Флорида. Тем временем нью орланды получают аналогичные рекомендации после того, как на прошлой неделе в результате сильного пожара на заводе там сгорели тысячи пластиковых горшков и поддонов. Администрация Байдена ничего не сказала ни об одном из них. Что это такое? В какой-то момент люди спросят, это промышленный саботаж или идет какая-то война? Это администрация, которая взорвала самый важный газопровод в мире, соединяющий Восточную и Западную Европу. Это сделали люди Байдена. Это как-то связано с этим каким-то образом? Кстати, мы не знаем, но почему бы вам не спросить об этом в определенный момент? Но им все равно. Байден буквально сегодня вечером в Украине говорит Зеленскому, «Все, что вы хотите, мы вам дадим, в то время как тысячи американских городов в нескольких». Американские граждане в нескольких городах подвергаются воздействию химических веществ, которые со временем могут их убить. Таким образом, вы должны задать вопрос, куда делся этот один триллион долларов инфраструктурных денег. Мы действительно хотели бы знать. По причинам, которые никто не объяснит, администрация Байдена все еще предпринимает экстраординарные шаги, чтобы сохранить файлы Кеннеди в секрете 60 лет спустя. Это был 1963 год, сейчас 2023 год. Что они скрывают? Очевидно, в этом что-то есть. Вы же не скрываете что-то в течение 60 лет без всякой причины. Похоже, никого в Конгрессе это не волнует, кроме Дэвида Швейкерта, который представляет там штат Аризона. И у него есть новый законопроект, который, если он будет принят, наконец обнародует эти документы, которые общественность имеет право увидеть. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Конгрессмен, большое вам спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили меня, Такер. Во-первых, почему вы беспокоитесь? Люди пытались сделать это на протяжении всех этих многих десятилетий. И почему, по-вашему, они прилагают такие большие усилия, чтобы сохранить это в секрете? О, я думаю, это контроль и тщеславие. Послушайте, у меня есть странная личная теория о том, что для граждан республики, для того, чтобы республика работала, у вас должна быть информация. Вы знаете, это может быть информация, которая вызывает у вас дискомфорт, она может заставить вас осознать, что кто-то не сказал вам правду. Но информация делает республику, демократию эффективной. И это пример того, что если вы не скажете правду, да, кому-то может быть неловко. К черту все это. Извините за выражение, но демократия — свобода. Информация важнее чьего-то тщеславие. <связ ăn> это совершенно верно, и в данном case, случае, что меня так беспокоит, so, почти пугает so в этом, так это то, что все, кто непосредственно в этом замешан, мертвы. Джеймс Джессус Эмблтон умер давным-давно, так что на самом деле это может быть только защита учреждений. Может быть дело не только в этом. Например, в чем дело, каково объяснение? Все ушли. Посмотрите, у нас в Вашингтоне есть семейная теория. Это деньги, власть, тщеславие. А в некоторых случаях в Вашингтоне это все три. Они беспокоятся, что потеряют немного денег, если кто-то узнает, что 60 лет назад были совершены плохие поступки. Репутация агентств — это всего лишь основа их политической власти. Но моя теория гласит прямо противоположное. Я на самом деле думаю, что нам нужно иметь гораздо более открытое правительство, значительно более открытое, относиться к американским гражданам как взрослым. Совершенно верно. Я думаю, что на самом деле это может быть тот момент, когда у вас люди начинают доверять институтам. Еще раз. Аминь. Это солнечный свет, единственное дезинфицирующее средство. Если это когда-нибудь будет вынесено на голосование, я бы хотел, чтобы вы вернулись к конгрессменам, и мы могли бы поговорить о том, кто голосовал против этого и почему. Потому что нет никаких причин, по которым кто-то мог бы это сделать. Я ценю то, что вы прилагаете все Спасибо that. вам. Спасибо вам, so hearing, Так что продолжайте слушать, потому что это соответствует целям партии власти. Power. Экономика That's в порядке. Okay. Хорошо. Тогда почему крупные компании увольняют тысячи работников? Ради забавы. Может быть, and на то есть причина.